Привет всем любителям сверхъестественных и паранормальных явлений. Я создал этот канал, так как я сам интересуюсь данными явлениями и решил создать этот канал, чтобы я мог делиться с вами своими впечатлениями от посещения данных мест. Сейчас мои видео, скорее выглядят познавательными, но вскоре я начну свои посещения в места, где происходит что-то мистическое, но я начинаю, и мне нужна ваша помощь. Подпишитесь на мой канал и не забывайте поставить лайк, это поможет в развитии моего канала. А также мы нашли первое место, куда мы направимся, но нам нужна ваша помощь. Мы нуждаемся в пожертвовании на покупку видеокамер и специального оборудования, чтобы мы могли передавать все исследования в высоком качестве, чтобы вы могли окунуться в атмосферу и прочувствовать ее вместе с нами. Все ссылки на оказание нам помощи в пожертвовании находятся в описании под видео и сумма которая нам необходима, чтобы приобрести данное оборудование.